не ведутся люди, которые смогут взять плен братьев Нурмагомедовых, зная свое место, братишка. Брат, я, я вообще не претендую даже на это. Просто кадыровские дети, они с Украины приехали с пленными. Я думал, что <laughs> они такие смелые. Мой. Чимаев пробивает очередное дно, а рядом с ним воин, сын воина да, на турнир UFC 280. И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 Чимаев пробивает очередное дно, а рядом с ним воин-сын воина, угоняющий пленных из кустов красный фурии. Тумсо, я ждал, что он сейчас всех раскидает двойками, как на роликах ЧГТРК.